Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я обожаю всякие пирожки, но, как и многим из вас, мне крайне не нравится возиться на кухне долго. И больше всего на свете меня убивает необходимость лепки вот этих вот пирожочков. Мне проще из того же самого количества продуктов один здоровенный пирог слепить, чем 10 маленьких склеить. Это вы еще учтите, что я тесто руками не вымешиваю. У меня для этого дела планетарный миксер есть. Но сейчас в магазине можно купить э, тесто, слоеное вполне приличного качества. И если сейчас мне хочется пирожков, я абсолютно не заморачиваюсь, моментально их делаю. Способ, который я сегодня покажу, позволит приготовить даже тем, у кого э, кулинарный опыт находится на нуле. Все очень просто. Сейчас все покажу. Туховку уже можно греть. Верхний и нижний нагрев 180 градусов. Ну и воду в кастрюле пора кипятить. Сегодня приготовлю пирожки сразу с тремя разными начинками. Мясная, капустная и картофельная. Лука надо начистить и нарезать. Часть отправлю в сковородку обжариваться. Это для картофельной начинки. А часть мне понадобится в сыром виде, для мясной. А чтобы мясная начинка была очень сочной, лука в ней должно быть много, не меньше 25% по весу. Это масло уже нагрелось, и сюда пора лук отправить. Но только лука в мясной начинке недостаточно для яркости и сочности. Понадобится еще и помидор. Нарежу его кубиками. Вот теперь все будет совсем здорово. Ну а для картофельной начинки понадобится картошка, кто бы мог подумать. Логично, правда? Варить ее надо в подсоленной воде. Для того чтобы картофельная начинка была совсем классной в ней, кроме зурмяниного лука. Кстати, как он здесь? Ну, он здесь отлично. Так вот, кроме зурмяниного лука, понадобятся еще и шкварки. И эти шкварки я приготовлю из венгерского шпига. Рецепт на канале недавно был. Ищите. Кстати, в описании тоже постараюсь оставить ссылочку, если не забуду. То есть картофельная начинка в результате будет еще и со стринкой. А. М -м -м. Обожаю. Пусть обжаривается. Ну и пока процесс идет, остается капусту нашинговать. Капустная начинка будет совершенно простецкой. Из капусты и вареного яйца. Отлично! Остается пропустить мясо через мясорубку и приправить его всяким разным. Это у меня кусок говядины. Нарежу его брусками для мясорубки. А это кусок подчеревка. Здесь и мясо есть, и сало присутствует. А шкурка мне сейчас не понадобится. Я вообще, признаться честно, чаще всего мясника в магазине прошу понравившееся мне куски мяса, хочу пропустить, чтобы дома ее не пачкать. Это сегодня вот поленился. Готово. Остается приправить и смешать. Черный перец, кориандр, зира и сразу соль. Как вы уже поняли, мясная начинка – это такие реверанс в сторону самсы. То есть мясо с очень большим количеством жира, огромное количество лука, помидоры, соответствующий набор пряностей. Я специально даже очень крупную решетку для мясорубки взял. Может, быть, конечно, и вручную мясо порезать, но напомню, что готовлю сегодня лентяйские пирожки. Так, ну что, мясная готова. Картошка сварилась. Кусочек сливочного масла, чтобы добавить сладости. Шкварки и лук сюда же. Лук, кстати, тоже сладости добавит. Молока немного. Отлично. Вторая начинка тоже готова. Так, Ну и воду для третьей начинки тоже надо вскипятить. В этой кастрюле буду капусту бланшировать. А вот в этой яйце варить. Еще момент важный. Мне для лепки пирожков понадобятся желтки, достаточно большое количество. Белки не выбрасываю же, правда? Поэтому я их отдельно отварю. Но можно и поджарить, кому как удобнее. Варить буду в пленке. Чтобы не приклеивалась, надо смазать ее маслом. Все, пусть варится. На самом деле, когда я такие пирожки готовлю, то один из моих юных операторов из этих белков готовит безе. Добавляет сахар, взбивает в пену, а потом, когда духовка освободится, осаживает их с кулинарного мешка на пергамент для выпечки, ну и сушит там. Но уж слишком много сегодня белков, получится слишком много безе. Так что добавлю белки в капусту. Ее надо бланшировать в подсоленном кипятке в течение 3-4 минут. Ну и давайте уже пирожками займемся наконец, сколько можно завозиться с этими начинками. Чтобы все было аккуратно, заранее разделю мясную начинку на порции. На один пирожок уйдет примерно 100 граммов. А, капуста тоже бланшировалась. тоже сварились, пусть остывают в холодной воде. Все перемешать, приправив подсолнечным маслом. Если соли недостаточно, выправляйте на свой вкус. Все, начинаем наконец-то лепку. Без разницы, какое именно слоеное тесто брать, дрожжевое или без дрожжевое, И то, и то отлично по этой схеме работает. Обещанная простецкая методика. Я ничего не защипываю, вообще по этому поводу не парюсь. Смазываю желтком края, кладу в центр начинку. А теперь самым примитивным способом вот так вот складываю с каждой стороны. Эти края тоже надо смазать желтком. Все, при таком способе ничего не раскрывается. Все отлично склеивается, все отлично держит форму. И таким макаром даже первоклассник моментально соберет целую кучу пирожков. Видите, как просто. Для летки пирожков я использовал желток в чистом виде, а вот для смазывания надо добавить щепотку сахара, не обязательно коричневого, как у меня, и примерно ложку молока. Тогда цвет у пирожков будет ярче. Ну и кунжут немного. Все, пора выпекать. В моей духовке при температуре 180 градусов пирожкам такого размера нужно полчаса. Ну и пока они пекутся, я леплю спокойно остальные пирожки. С ними все то же самое. Так, ну и начну я, конечно, с мясного, аромат волшебный совершенно. Сочнейшая начинка, очень яркая, смотрите, какая. Чудо, просто чудо. И тесто, видите, оно слоится. Замечательнейшее совершенно. Тут важный момент. Смотрите, Если вы слишком тонкое тесто сделаете, то оно от большого количества соков может прорваться. Поэтому, по идее, сверху можно перед посадкой в печь сделать отверстие. Либо, либо просто донышко делаете толще, а краешки вот этого квадрата делаете потоньше. Тогда все будет нормально. Ну, короче, приноровитесь. Тут все, конечно, еще зависит от того, какое тесто у вас наличие. Вот у нас продается сразу тонко раскатанное, в России я покупал неоднократно слоеное тесто, там три пласта таких, достаточно толстых. Его еще и раскатывать нужно, вот с ним можно как раз таки сделать толстое дно. Сообразите, короче, давайте посмотрим, какая начинка в остальных получается. Это вот картофельный у меня, ноготка, ну, смотрите, класс, огромное количество начинки, тесто тонкое, просто чудо, а это капустная. Обалдеть. Так, ну начну я, наверное, с картофельной. Обожаю. М -м -м. Обалденно, просто обалденно. Из-за того, что шкварки присутствуют, именно вот эти шкварки из венгерского шпига, да острота присутствует. То есть картошка одновременно и сладкая, и ароматная, и солененькая, еще и со, со стринкой. Супер. Ну и, конечно, самый глаз это то, что тесто слоеное. Оно очень… Вот это не нежирное слоеное тесто, но классное. Оно очень сыпучее, легкое, и нет ощущения, что ешь хлеб большое количество. Прям супер! М -м -м. Так, ну и давайте пройдемся по капустной начинке. Можно, конечно, и это, может быть, даже будет вкуснее, капусту потушить, поджарить. Но это долго. Но а вот такой вот вариант быстрый. Сегодня же ленивые пирожки. На мой взгляд, очень классный. Легкая. Классная. Свежая такая. Яйца присутствуют. Здорово. Просто здорово. Короче, если у вас есть возможность брать нормальное слоеное тесто в магазине, Используйте его. И вот таким способом любить, когда не нужно ничего, защипывать вот это вот, выписывать, корячиться. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. И аккуратненькие, красивые, ровненькие пирожки готовы. Очень удобно. Рекомендую. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.